у меня к вам вопрос первый самый я хотела обсудить такую вещь как стимуляция угу. помните вы говорили что вас там стимулирует я как раз это в цитату вывела не просто так сейчас вот уже не могу найти и высказала такое предположение что у вас вы склонны обращаться к окружающему миру с таким посылом, как «простимулируйте же меня наконец кто-нибудь, и я тогда начну чем-то заниматься». Есть такое дело? Mm -hmm. Да? Да, есть у меня такая проблема, потому что не хватает, не, не знаю, где искать эту, этот стимул, как его самой сдать. <связать> mm -hmm. <связать> <связать> а как-нибудь пыталась искать? Конечно, пыталась. Ну, какие способы? А, ну, просила, просила, как сказать, объяснить. Ну, я же вам писала, что пыталась, например, даже насчет алкоголя. Слышите меня? Да, да, да, слышу, слышу, слушаю внимательно. Вот. Что пыталась? Ну, говорила девочке, например, что если выпью больше двух-трех стаканов, то каждый, то буду ей платить за каждый стакан определенную сумму денег. Это стимулировало меня, чтобы как-то сдерживаться. Или же, или же меня вот очень стимулируют всякие споры. То есть, Ада, ты, ты не можешь, ты не сможешь. Я не смогу, и вот... Меня это стимулирует. То есть, вас можно взять на слабо, а слабо и вы делаете что-то. Ну, не всегда, не всегда, в некоторых случаях, но не всегда. Как в детстве это было, чем интересно было заниматься и как, как вас стимулировали родители, например, в детстве заниматься какими-то неинтересными делами, бытовыми или там школьными? Угу. Никак не стимулировали, никак, абсолютно. У меня сестра, когда пошла учиться на психолога, вот она меня начинала стимулировать иногда. То есть, если сделаешь это, я дам тебе определенную сумму денег. Это работало? Ну, в какой-то степени работало, потому что карманных денег мне не давали, и, и, а хотелось что-нибудь, шоколадку, жвачку, и поэтому выполняла то, что говорила сестра с подругой это работало? С какой подругой? Ну, которая вам... Вот, вы действовали по такой же схеме, что и с сестрой, с подругой. Вы говорили, я буду платить подруге за каждый выпитый, там, бокал определенную сумму. Mm -mm. Не Нет, работало. не работала. Почему, как вы думаете? Видимо, потому что, как сказать-то, делали в подруге, а в том, что я занимаюсь не своим делом, и мне не нравится, видимо, моя работа. Получается, что я насилую себя, и из-за этого хочется выпить. Угу. Я думаю, нужно менять или работу, или же отношение к своей работе. А возможность поменять работу в ближайшей перспективе есть? Вот так. Хороший вопрос. Но пока что тишина. Так, дала несколько объявлений, да? пока, пока что, что не ответила. Вообще на другую специальность, да? Ну попросила людей, попросила людей, чтобы поискали. Сама то спрашивала. Давайте ну, еще. Сказали, что если что-нибудь найдут, то отозвутся. Давайте еще сейчас вспомним, дет... вспомним детство. Приходилось, наверное, что-то делать или учить, например, в школе? Что-то совсем неинтересное, mm -hmm. чего не хотелось? Но надо. Вот вы же в школу как-то закончили все-таки? Конечно, конечно. Может быть, образование еще после школы какое-то получили? Есть образование после школы? Повар... Поваром работала. Угу. Поваром было интересно работать? <сх> Ну, поинтереснее, чем в школе. Видимо, это все опять же зависит от учителей, как преподнесут информацию. От учителей. У вас там еще какие-то мотоциклы ездят, очень громкие. Тут иногда прямо как на улице. Просто. Да, есть такое. Сейчас слышно мне, Здесь очень много мотоциклов на самом деле. Mm. Да, слышно. В детстве, расскажите, когда не нравился предмет, но его надо было сдавать, как вы себя заставляли? Хороший вопрос. Когда вам никто не платил со стороны и когда был плохой учитель? Вы говорите, что от учителя много зависит, учится предмет или нет? Ну, я зубрила, пыталась как-то сама понять этот предмет. Как это происходило? в деталях. Oh. Хорошо. Что именно происходило? Зубрежка или вообще усвоение информации? Как вы сажали себя и заставляли себя что-то учить или что-то делать, может быть, бытовое? Ну возьмем для начала предмет, который приходится зубрить. Потому того, что мама мне говорила, что если не выучишь, не пойдешь гулять. Опять стимуляция а гулять со хочется. стороны. Вы сейчас все время говорите про стимуляцию со стороны. Либо вам деньги платят, либо вам угрожают чего-то не дать. Да. А я сейчас пытаюсь да. вас склонить к внутренней стимуляции. Э, э, Какой-то внутренний мотив, который идет у вас изнутри, не снаружи деньги или лишения, Ах. а внутренняя стимуляция, у вас ее вот я пока не увидела, не заметила. Да, нету, потому что, чтобы была стимуляция, должно быть желание. Ну, почему не было желания? А -а -а. Нет, нет вообще никаких желаний, я не знаю. У меня, видимо, проблемы с эмоциями, у меня нет ни целей. Я ничего mm -hmm. не хочу. Меня очень трудно заинтересовать чем-то. Mm -hmm. Не знаю. Меня <с очень трудно заинтересовать, говорите вы. То есть кто-то со стороны пытался вас заинтересовать. Опять мы возвращаемся туда же. Но вы говорите, меня трудно заинтересовать. Я ничего не хочу. я даже сама себя не могу заинтересовать. Сама себя как пыталась заинтересовать? И чем? Новой информацией новая информация. Опять же, есть еще рядом со стимуляцией идет новизна. Вы начали тему с того, что вы говорили, что вы увлекались и тем, и этим, и пятым, и десятым. И ни на чем не могу сосредоточиться. Да, и там в основном у вас и там нумерология, карты Таро разными литотерапия, психология. Разные вот такие вот направленности, которые ну, отдают мистицизмом, необъяснимым. Mm -hmm. Вы пытались mm -hmm. вникнуть в что-то, что сугубо объяснимо, ну то есть что-то техническое, например? В детстве, например, пытались? Или освоить, например, музыкальный инструмент? Музыкальный инструмент? Да. А, музыкальный инструмент, нет, не, не пробовала, но пела в хоре, mm -hmm. танцевала. Ну вот танцовщицы, вы говорите, что вы там. танцовщицы работали барбуманом. а ни о чем не могу. И как какие впечатления от пения в хоре и учения танцам? А, я пела в хоре, нас учили петь, а танцами я занималась сама, то есть училась сама. У меня были специальные диски, я училась сама танцевать и выступала в одном подростковом клубе. То есть я знала движение, но не могла составить полную композицию танца, а движение знала, и мне помогала воспитательница клуба приготовить этот танец. Ну, танцевать, да, мне нравилось. Ну, и, конечно, есть боязнь перед э, сценой, mm -hmm. перед общественным этим, как это сказать? Мнением. Нет. Mm -mm. Uh, uh, <сосвязывая> перед публичными выступлениями, вот. Выступать перед публикой страх есть. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, Но это нормально, в принципе, вот. Ну, и, если... ну, конечно, да, возможно, еще есть... Не слышу вас, Елена. Сейчас не слышите? Слышу. Главное, да? что я вас слышу. Я молчу и слушаю. Вот. А так изо всех всех занятий, я думаю, танцы мне нравятся. Но опять же, не для себя, а для кого-то. Я вот не могу найти именно себя что я хочу как человек, у меня нет никаких желаний. Uh – -huh. Так с этого и, и, и начинали, в принципе. У меня нет да. цели, меня надо простимулировать, чтобы у меня была цель. – Да, Ни, Никогда никто вот... не вложит вам цель со стороны. Мы сейчас ищем, почему у вас не сформировалась, не сформировалась эта цель ну, в детстве, с детства. – Вот хороший вопрос тоже хочу понять ну, возможно, потому что никто не занимался этим. – Опять же, никто не занимался. Ведь это на кого-то, на кого-то окружающих. — Пропадаете, Да, сейчас слышно. — Елена, пропадает. Я буду да? писать. Я вам буду писать, если не слышно. Угу. Видно, что я написала? Опять, — Да-да. Опять на окружающих что? Что вы имеете в виду? — Вы сейчас слышите, да? да — Да-да. Вы как бы опять, никто не занимался этим, никто не занимался формированием моей цели. Вы почему-то ищете причину опять вовне. Да, части, да, воспитание родителей тут много дает. Вот, но, возможно, у каждого ребенка были какие-то мечты, желания. Возможно, у вас их просто притормозили. Да, возможно. Вот. Можно еще это вспомнить. Да, это сложнее вспомнить. Вот, например, вспомните, какие у вас желания были в самом раннем детстве, чем вы хотели заниматься. Самая ваша ранняя мечта. Вот так. О, хороший вопрос-то. На каждый Не вопрос вы отвечаете. Хороший вопрос. Ну, я даже не помню, вот честно сказать -то. Пусть она будет глупая, вот самая ранняя мечта, которую вы мечтали. Пусть она будет глупая, одномоментная, это какую-нибудь куклу, там, я не знаю, игрушку, явление, пойти куда-то. Что, я мечтала? Я мечтала о доме. А Жить тоже? отдельно я всегда мечтала. Это была самая ранняя мечта, которую вы можете вспомнить? Да. да. Почему вы хотели жить отдельно? Ну, потому что в семье была неблагополучная обстановка, скажем так. Психологически напряженная атмосфера, которая напрягает. И поэтому я не могла и учиться, -то, видимо, нормально. Потому что психологически была все время подавлена из-за обстановки в семье. Я насколько знаю, что вы из давления, из-за давления уехали вообще из страны в итоге. Да. То есть не отдельный дом, а вообще другая страна. Вот так все закончилось. Я не, видимо, я не очень стрессоустойчива. Вы сейчас начинаете кидаться такими какими-то терминами, понятиями, которые вы начитались где-то там в психологических книжках, наверное. Я не стрессоустойчива, я там еще чего-то, там такое говорили. А я пытаюсь вас вывести на простые мысли какие-то, чтобы вы не давали себе оценку, исходя из психологической терминологии, а чтобы вы понимали сами себя прежде всего не через призму терминов. <coughs> как вы представляли себе отдельный дом? Слышно меня сейчас? Да, да, слышно. Как вы представляли себе переезд? Как вы представляли себе тогда, когда это еще было мало возможно для вас? Ну, когда вы были подростком, например. Я задала вопрос. Сейчас слышно? Да -да. Как вы себе представляли э, ваше отдельное жилье, ваше отдельное проживание и то, как вы отделитесь, собственно, процесс отделения, когда для вас это было еще маловозможно? Я не задумывалась над тем, как я отделюсь, но я хотела домик в лесу, рядом с речкой или с озером. Чтобы была поляна uh -huh. просторная рядом. То есть, чтобы вообще никого mm -hmm. не было? В лесу это, то есть, вообще людей нет? <сöring> Видимо, <сöring> так. Видимо, так. Как? Это было сколько вам? Это было, это было сколько вам лет, когда вы это представляли? Так сколько вам было лет, когда это представлялось, приблизительно? Девять-десять. Ага. Далее. Как трансформировалась эта мечта? Что вы имеете в виду? Ну, сначала вы представляли это как домик вообще где-то в лесу, где никого нет, где никто вас не трогает, грубо говоря, да? Где-то так. Mm -hmm. Вы росли, психологическая атмосфера в вашей семье, наверное, в корне не менялась, я так предполагаю, да? И, mm -hmm. ну, и, и, и, и ваше желание оттуда уйти оставалось. Так? Да. Да. Как трансформировалось? Ну, сначала это был домик в лесу, потом что это? Он же не всегда оставался вот, вот на таком уровне. Вот, вот эта вот, вот мечта. А потом я... Ну да. да. Что потом? Потом я хотела стеклянный домик. О! Домик, который был из стекла. Вот. Чтобы вас было видно? Красиво Да. Или, что, или чтобы вам было видно? Чтобы мне было видно. Угу. И, опять же, почему-то в фантазиях у меня была какая-то вот природа и открытая местность. Угу. Вот. И, опять же, более или менее отдаленная от людей. Угу. То есть, видимо, хотела убежать от этого всего, поэтому... Угу. Или же не хватало времени для себя. Поэтому, видимо. А время такие... было занято? Значит, вот ваше время чем было занято? День, ваш средний день. <связывающий> Когда я в детстве... Уже, да, школа. Вот школу в школе отучились, пришли из школы, что дальше? <связывающий> Уборка дома, мытье посуды, приготовление еды, учение уроков, угу. просмотрение какого-нибудь фильма, если... Есть желание, и в Угу. Общение с родителями или кто у вас? У вас оба, оба родители родные, я вот не помню, не уточняла это. Нет, у меня тетя с дядей. А, вы росли с тетей и дядей. Воспитывали... Да. Вот. Мама умерла, когда я была маленькой, когда мне было три года. Папа ушел в непонятном направлении. И меня воспитывали тетя и дядя. Угу. А как они между собой относились друг к другу? Очень хорошо относились к друг другу, но это, как сказать-то? Папаню выпивал. И из-за этого были все склоки. Но нормально. Хорошие отношения между ними. Если бы он не пил, то было бы еще лучше. Подождите, вы про какого папаню сейчас говорите? Который ушел в неизвестном а? Нет, про дядю. А, Когда про дядю. тетю с дядей, блин, тетю с дядей называю маму папа. Mm, понятно. Значит, Потому... Вот этот Потому... вот этого дядю мы, мы будем называть условно папой, значит, тоже, чтобы, да. чтобы было понятно. Да. Угу. А, а если... Да. Mm? Да, если, бы, если бы он не пил, то было бы еще лучше, Да. А. Как они к вам mm -hmm. относились? Как они к вам обращались? Обращались хорошо, но психологически, вот, ну, они же по-другому воспитаны. И вот это вот, у тебя руки кривые, и в кого-то угу. такая... То типа это. Да? Вот эти вот а, слова заявились и действуют на жизнь, так сказать, бортили. Угу. Самооценка понизилась из-за вот этого всего. Да. Не хвалили меня, можно так сказать. Угу. И критиковали. Чтобы меня... Что? критиковали да да да да. очень критиковали я не я из кожи вон лезла чтобы услышать хорошее слово что получалось когда-нибудь нет нет один раз только когда получил пятерку по математике это было вообще я не знаю там снег и летом должен был выпустить сказали просто молодец а, это был уже для вас праздник, да? Ну, хотелось, конечно, большего, но и на этом спасибо. Какие ваши, ну, вспомните какие-нибудь такие наиболее острые обиды, которые запомнились, когда вы хотели что-то начать а вас раскритиковали? Начать, сделать, показать или начали а уже сделали, показали, а вас раскритиковали? Хороший вопрос. Так. А, вспомнила. А, Лепила из пластилина. Угу. Лепилась из пластилина, мне сказала тетя, что что ты фергней занимаешься, займись лучше делом. А Делом это чем? Ну, посуду помыть или, uh -huh. или... за уроки. Uh -huh. Или помочь там по дому. Это сколько лет вам было примерно? Oh, я еще тогда в куклу играла. Ну, маленькая. Где-то где начальная школа или до начальной школы, да? Uh -huh. Какие, возможно, были у вас. Вот вы учились в школе, наверное, какие-то интересы просыпались. Они у всех детей просыпаются волнообразно. То этим хочу заниматься, то тем. Далее все зависит, конечно. Но... От своего, и, и, и от самого ребенка, и от его любых процессов, и от э, тех взрослых, которые оказываются рядом, развивают это или не развивают, или тормозят. Какие вспомните ваши Но... интересы, которыми вы хотели начать заниматься? Увлечение. Меня очень радовало два предмета в начальной школе. Это пение и танцы. У нас был урок пения и урок танцев uh -huh. в школе. Эти два урока мне очень нравились. Uh -huh. Но потом их почему-то отменили и все кончилось. Uh -huh. Отплясались. А вот когда их отменили, вы хотели как-то продолжать где-то, искать возможности продолжать? Нет, ну, я не цеплялась. Uh -huh. То есть, если есть хорошо, нету, нет проблем, не цеплялась. Я, потому что, видимо, когда-то я за что-то зацепилась и не могла этого иметь, и я мне это было очень больно. И я решила, что относиться проще, так сказать, к своим желаниям, не цепляться. То есть лучше не иметь цели, потому что вдруг вас этой цели лишат? Так где-то примерно? Нет, не, не то, что цели лишат, вдруг не получится ее достичь. Угу. Боязнь не достичь цели, так? Поэтому лучше угу. ее вообще не ставить. Вот у меня была цель, вот совсем недавно, Какая? месяца три назад, ну. заняться, начать делать духи, продавать духи. Я же занимаюсь ароматотерапией, делаю духи сама. Очень интересно. И что? Вот, я начала делать духи. Начала их продавать. Uh -huh. вот. Но потом это как-то вот опять все прекратилось. Сейчас вот надо вспомнить из чего. А, начали. Это очень дорогое увлечение, uh -huh. так сказать. И мне не хватало средств экономических, чтобы покупать масла эфирные. Uh -huh. вот. Потому что работа была нестабильная. А масла эти дорогие, эфирные, по 15 евро одна штука, один бутылечек. Вот. И этому остановило это дело, к сожалению, но… Понятно, что с духами закончилась история из-за недостатка денег. Однако, я здесь вижу, что вы хотели сразу поставить это на поток, бизнес. Что? Вы, как я поняла, хотели поставить изготовление этих духов на поток, как бизнес. С, с, да. С извлечением прибыли. Так? Угу. Вот. Да. А можно ли было… То есть, главная цель была интерес создания духов или главная цель да. извлечения прибыли? Нет, сам процесс создавания духов угу. мне нравился. Ага. А можно ли рассматривать… было варианты, когда вы делаете сам процесс, может быть, он будет немножечко убыточен, да? для себя, для подруги, для еще кого-нибудь, без цели извлечения прибыли обязательно? Или это настолько дорого, что даже для себя никак? Нет, почему? Конечно, я делала бесплатно, и подруги делала бесплатно, да, нет проблем с этим. Угу. И что значит бесплатно? Ну, как сказать, сделала духи и дала подруге чтобы она попользовалась, сказала свое мнение. Понравится, пускай оставляет, пользуется. Подруге понравилось? Да, понравилось. Даже вторую бутылочку заказала. Угу. А заказала тоже бесплатно. Да, бесплатно. Хорошо, да. а можно ли, например, э, подруг... можно ли, например, взять это в режим хобби? Угу. Режим хобби. Да. Дороговатое хобби. Ну вот а. я об этом и спрашиваю. Насколько это убыточно? Потому что я же не знаю, как там у вас с этими маслами, ну, с этими это делами. Довольно-таки, да, убыточно. Угу. То есть вот насколько вы это можете себе позволить? И где тот порог, когда уже не можете? Вы можете позволить для себя и для одной подруги, да? Угу. А вы имеете в виду бесплатно? Ну, там, есть бесплатно, может, с уровнем какого-то там распространения среди подруг, как вот есть такие фирмы дистрибьюторские, там, где женщины продают косметику, бегают по знакомым, по подружкам, имеют с этого малую копеечку или ничего не имеют, но главное, они имеют общение. Вот. Вот в таком режиме это было бы слишком для вас убыточно. Почему я спрашиваю? Вы не понимаете сейчас, нет? Честно сказать, нет. Смотрите, можно было бы взять и зацепиться за какое-то дело, например, вот за эти духи, не в качестве бизнеса, чтобы извлечь из этого прибыль. Потому что ставить бизнес сразу с нуля, для этого нужно иметь какую-то базу, какую-то почву. Угу. Да, либо, либо вы работаете в структуре, где там изготовление парфюмерной какой-то продукции, да, и у вас есть э, точка рынок сбыта, либо вы имеете Нет. команду. Вы этого ничего не имеете, это, судя по всему. Видимо, Нет, это, видимо, как хобби у меня на самом деле идет. И по возможности продаю. Uh -huh. Но я говорю людям, что занимаюсь духами, если хотят, то могут их приобрести. Но uh -huh. серьезно, опять же, я к этому делу не, под... не подошла. Uh -huh. то так... Видимо, это как хобби идет. И все-таки это, это совсем у вас закрыта уже тема, потому что даже на этом уровне у вас просто не хватает на это средств. Так? Видимо, да, то есть и средств не хватает, но, видимо, еще и как-то интерес пропал, потому mm -hmm. что перестали интересоваться люди этим. То есть я говорю, никто не хочет. <связь> <связь> Ваш интерес был подкреплен интересом людей со стороны, опять же. Да, опять же так получается. А начиналось -то То есть... как? А начиналось все с интернета. Mm -hmm. Вычитала в интернете ароматерапию и потом пришла к этому, mm -hmm. к этому созданию духов. Mm -hmm. Из аромас. Mm -hmm. а Интерес... Интерес постепенно затух, потух, где-то приблизительно Потому так же, что... как и всему, да? Интерес э, про потух, потому что это, то есть, опять же, я это делала для других, а не для себя. Получается так. А другие перестали интересоваться, да? А, другие перестали интересоваться, и у меня начал падать интерес. Uh -huh. Еще плюсы финансовая неустойка. Uh -huh. Интересно. Что интересно? То, то есть, опять же, это. Опять же, стимул я ищу снаружи, а не в себя самой. Бы, нет, мне, почему это, так это, на самом деле, это на самом деле нормально. Есть любое дело, которым мы занимаемся, мы должны иметь какое-то подтверждение внешнее, объективное, да, продуктов нашей да. жизнедеятельности, которые будут подтверждать, что да, наша да, деятельность да. полезна. Да. Вот. И есть э, род деятельности, который. Есть деятельность такая, у которой продукт не социально обусловлен. Да? То есть мы его делаем, грубо говоря, для себя или для чего-то, что общество не видит, но мы видим вот. продукт. Например, вы делаете у -у -у. там, я не знаю, что, дома себе делаете ремонт, и вам это нравится, к примеру, есть, есть, есть масса людей, которые живут в перманентном ремонте, они делают там, все, все переделывают. Не слышно меня сейчас? Алло. Слышно меня? Да-да. А соседи у вас русские, что ли? Ну да, есть одна русская, Ну в основном все соседи русский язык понимают. Угу. Понятно. <свят> <Повезло>. <свят> а я уж прямо надеялась посмотреть, какой у вас там сигнал у церкви, <свят> мне почему-то захотелось посмотреть. Какой там с Божьей помощью бывает сигнал? Ну, значит, мы остановились на том, что вам, даже для обучения казалось бы, не связанных напрямую с, э, так скажем, с социальным одобрением, да, с возможностью получения социального одобрения, ведь, например, изготовление духов, ориентированное, когда вы ориентируетесь на, ориентируетесь на получение прибыли, оно прямо не подразумевает, что вас это, это по -по -по похвалит там, похвалит. да? Похвалит. Да нет. Вот. Даже, даже здесь вы искали. Не... Ой, я там <связывая> <связывая> Даже здесь вы искали социального одобрения. Это так называется. Есть такое У -у -у. дело? Да, видимо, я хочу быть полезной для общества, а не только для себя. Тут дело, наверное, не в том, что вы хотите сами быть полезной. Вы и так полезны, вы где-то работаете, да, выполняете какой-то объем работы, и он полезен для определенного круга людей, да? Наверное, так? Mm -hmm. вам нужно получать подтверждение того, что вы полезны. Как mm -hmm. в детстве по аналогии вы рассказываете, что вы. Запретния не хватает, видимо. Да, вы совершали какие-то там попытки, учиться, что-то, показывать какие-то результаты, чтобы. Ваши родители, дяди, тети, вас похвалили. И вы помните, как вас там однажды похвалили за пятерку умеренно, но вы это восприняли как, как вы там сказали, что снег должен выпасть. Вот. этом. Либо вы для стимула выбираете для себя привычный вам режим критики. Ну, отчасти формой есть, такой... Да. От негатива, от… Отчасти э, да, от э, формы такой критики осталось. вы выбираете, например, просьбу, просьбу вашей подруги, давай я буду платить тебе за, за каждый выпитый бокал. Так? <как> вот. Почему это происходит? Потому что вы реально… Ну, во-первых, вы привыкли просто к этому. Если вас критиковали в детстве… Вы плоды ну, своих трудов. Раз... А? Не слушай. Зашло это менять надо, как-то, я не знаю. Ну вот и будем с вами менять. Вы видите, вы не видите результатов, своих трубо... результатов своей деятельности как результаты. Mm -hmm. Если бы вы, я вот начала говорить про ремонт, да, если человек, к примеру, увлечен деланием ремонта у себя в жилье, он может делать его там все время и ему нравится, что он сделал, он это, может быть, никому не показывает, но он доволен. Вот. Вам нужно, если бы вас, например, поставить в условие делания ремонта, вам нужно кого-то пригласить, чтобы вас одобрили или покритиковали. Угу. Так? Почему это происходит? Потому что сами вы своих плодов не оцениваете, вы их не умеете оценивать. Угу. Вот вы сделали духи, как вы их оцените? В смысле, как я их оцениваю? Ну духи же можно как-то оценить, насколько они хороши Но. или плохи. А ну я <смех> в зависимости от того, насколько они хороши или плохие. <смех> если они на самом деле хорошие, то хорошо. Могу даже удивиться, вау. А как вы это определите, что они хороши? Ну, если мне нравится запах, угу. если мне нравится, то. Уже хорошо. А если мне само не нравится, я не смогу даже другим предложить их понюхать. Ага. А надо еще другим предложить понюхать, да? Нет, то есть как я могу продавать какой-то товар или предлагать понюхать, если мне само не нравится? Должен мне понравиться, чтобы Эл... я могла чувствовать себя более уверенно, скажем так, что Правильно. Да, значит, что-то все таки есть у вас. Вы как-то оцениваете плоды собственных трудов. Mm -hmm. А что в вашей ну... работе вам не нравится? Что? Что в вашей теперешней работе вам не нравится? Что конкретно? Uh, так, то, что в основном люди смотрят на... на меня не как на человека, а как на тело. Uh -huh. Вы там танцуете, да, насколько я понимаю? Я делаю кон... консимация. Как это называется слово? Консимация, вот. А что это такое? Это... Это как вам объяснить? Ну, как-нибудь объясните, потому что то я не в курсе такого термина. Я сама его недавно узнала. Что такое слово. А, то есть детстве? я что-то делала, а сам, я сама не знаю, что делать. Это, ну, я вам объясню на, на примере своей работы. Uh -huh. Я предлагаю компанию мужчинам, которые приходят выпить стакан. Uh -huh. Я их, я с ними разговариваю, и они за это платят. Uh -huh. за, за мою компанию. Uh -huh но mm -hmm. есть такие мужчины, которые хотят большего, чем просто, э, как сказать... Чем просто ваше сообщество, да? Что? Чем просто сообщество. Mm -hmm. Чем больше беседы, хотят и на кофе выйти, и, в пос... и затащить, скажем так. А и это не входит это в рамки ваших, там, вашего функционала? Нет, нет, нет. Mm -hmm. Вот так. Нет, мы только компанию делаем. И если, конечно, кто-то нам нравится, это уже наши решение. Это уже дело, да. Что? Это уже личное дело, получается, да? Угу. Да. То есть мы выбираем или же оставлять все в магазине или же продолжать отношения в НЕВУ. Угу. Это уже наше решение. Угу. Мне очень печально, что в основном Мужчины, которые приходят в магазин, смотрят э, именно на тело. То есть mm -hmm. хотят именно интима, скажем так. Что не интересуются как личностью, а интересуются как телом. А вы хотели бы быть интересной как личность и собеседник? Да, конечно. Чтобы Но... интересовались. Потому что я интересуюсь людьми, а моими интересами никто не интересуется. Что я за человек, чем я живу. Не интересует это никого. Ну вообще никого. А вот вне рамок вашей работы было бы так, были такие ситуации, когда независимо от того, мужчина или женщина, вам бы хотелось быть интересным собеседником, там, другом, подругой и так далее. О, хороший вопрос. Вне работы я как-то с людьми не общаюсь. Вне работы я вот сижу дома и не общаюсь в основном с людьми. Угу. Ну, смотрите, в рамках работы то, что вы описали. Мужчина туда приходит, он видит вас там, предположим, один раз. Угу. Или там, может быть, есть постоянные такие за -за захоженцы, я не знаю. Но ну, есть и такие, которые постоянные. А, ну, все равно, он приходит туда на время какое-то развлечься, побеседовать и, может быть, рассчитывает на больше. Он мужчина все-таки, правильно? Угу. А, э, ожидать, что он в вас увидит богатый ваш внутренний духовный мир, ну, наверное, вы понимаете, что это ошибочно. Да, это логично. То есть вы ожидаете, что вы будете ему приятны и интересны как собеседник, и вам хотелось бы быть интересным собеседником мужчине, который пришел туда отдохнуть. Вот. И вы сталкиваетесь с тем, что ваши ожидания не встречают взаимности, не встречают подтверждения. Я-то интересный собеседник. Я хочу, чтобы мужчина был интересным собеседником. Он туда пришел не за этим интересом. Ну вот и вот то. Тогда пришел легко от... как-то легко отдохнуть. И, возможно, ему интереснее так. разговаривать о их там по политике спорте, я не знаю, со своими друзьями, где он там в других местах встречается. То есть с целью поговорить, действительно интересно поговорить, с целью реализоваться самому как интересному собеседнику, он придет в другое место, не к вам туда. Согласна, да. Вот. А вы ожидаете, а вы хотели бы ожидать вот, вот, вот именно такого формата. Не получая подтверждения вашим ожиданиям, вы сеете в себе неудовлетворенность. Угу. Так, где то происходит? Так, да, так. Да. Во-первых, Во да, нужно, да. Вот, на вашей теперешней работе нужно научиться понимать, что вот сейчас угу. вот есть вот такие рамки. Вот я могу дать то, то и то. Вот этим конкретно посетителям, которые приходят туда. Большего пытаться давать не стоит, потому что если вы пытаетесь дать больше, вы ожидаете больший ответ, отдачу ожидаете. Yes. А, Во-вторых, нужно вообще понять, вот, насколько я сейчас вас вижу, вы более ориентированы на социальное одобрение, на э, э, плоды всех ваших трудов с детства были ориентированы на то, чтобы получить похвалу, а одобрение, да. подтверждение да. То, что, то, что, то, того, что то, что вы сделали, это полезно и нужно, либо хотя бы не получить критику. Угу. Со временем вы научились, наоборот, искать этой критики, искать негативных подтверждений, чтобы, ну например, воздержаться от алкоголя. да? Угу. Платить деньги – это тоже своего рода такая критика. А кстати, как вы с подругой расторгли этот договор? Или вы платите ей до а сих пор? Кто? Нет, я просто ей предложила это сделать, и она отказалась, говорит, остань от меня со своими шутками. Я говорю, да я серьезно тебе говорю. Она говорит, нет, я не собираюсь с тобой возиться тут. Да, от денег отказался. Вы ее ставите что что в такое хочет? положение, вот на самом деле нормальный человек откажется. Вот я думала, от денег отказаться брал. Нет, Она нормально поступила совсем. Это было не конструктивное предложение, сразу вам говорю, совсем. Вы пытались ее... Я с... пошла на крайние меры. Сделать из нее инструмент такой жесткий. Она не хочет Ой. быть инструментом, понимаете? Ну, вот. Почему так происходит? Потому что у вас нет внутренней шкалы оценки плодов вашего творчества. Ну, вообще вот, все, что вы сделали, вы не можете оценить, ну касательно ну, там до каких-то определенных пределов. Если там это духи, да, на уровне нравится, не нравится, а как мне нравится, я могу это предложить. Но есть, э, насколько я знаю, ну, насколько я слышала, в парфюмерии много всяких разных запахов, которые могут одним нравиться, а другим вообще не нравиться никак. И... Поэтому пропадает желание что-либо делать. <связь> это субъективная оценка. <связь> Почему пропадает желание? Нет, я спрашиваю. То есть у меня сейчас вообще не знаю. Нет желания ничего делать. Потому что вы не общаетесь ни с кем, у вас нет общества. У вас нет круга общения, в котором вы могли бы по интересам в этом круге что-то делать. <связано> так вот скажем. Неопределенно. <связано> Если этого круга общения нет, не сформирован, то и делать нечего, потому что вас некому одобрить. Или покритиковать. <связано> Для начала нужно сначала научиться самой, начать учиться самой, себя оценивать. Дело не в том, что называют обычно низкой и высокой самооценкой. Я, например, очень, как сказать, с большим сарказмом отношусь к фразе, которую когда слышу от людей «У меня низкая самооценка». Если человек говорит об этом в настоящем времени, человек передо мной сидит и говорит «У меня низкая самооценка сейчас, сегодня» у меня mm -hmm. возникает вопрос – а какая на самом деле твоя оценка? То есть, mm -hmm. если человек понимает, что у него низкая самооценка, да, mm -hmm. то значит, он, наверное, там внутренне себе оценивает выше и попросту сам себе врет, что у него низкая самооценка. Если же человек верит в то, что у него низкая самооценка, ну то есть, если верит, что он там недостаточно не, не, не, не компетентен, недостаточно много знает. Не уверен в себе, то он просто в это верит. он будет транслировать другие фразы: Я дурак, я глупый, я некрасивая, там, ну и так далее. Угу. Вот. А на самом деле он может сказать: Я дурак, я глупый, я с этим не справлюсь, а на самом деле идет и справляется. Вот это, на самом деле, низкая самооценка. Это я со стороны могу сказать, что у него низкая самооценка, что он не верен в себе. Это кто-то со стороны может сказать, это он может, пережив этот этап, в будущем потом, задним числом сказать, ах, да, у меня была низкая самооценка. Но в настоящее время, когда люди говорят, у меня низкая самооценка, это попросту вранье, Уход от э, действительности, уход от желания что-то делать. Понимаете сейчас, о чем я говорю? Вот. Это не уверенность, да. это не, не верие в свои силы, о своих собственных. Получается, нужно правильно оценивать свои возможности. А, да? Да, слышно да, да. меня сейчас? Елена, да, я хочу да, задать да. вам один вопрос. Да. Вот, вот когда вы говорите об оценке, не об самооценке, а uh -huh. об оценке, uh -huh. вы имеете в виду, когда вы задаете вопрос, как, какая у тебя оценка. Угу. Вы имеете в виду это по какой-то шкале от одного до десяти, или как человек оценивает себя, свои, свои возможности. Вот. Это, э, ну, слово оценка, как ты себя на самом деле оцениваешь, она же как сказать, это всеобъемлющий такой да, вот именно. фактор оценить можно конкретные свои какие-то качества личностные, умения, навыки. Да все отдельно, все по отдельности. Еще mm -hmm. и поэтому, да, когда человек говорит, у меня низкая самооценка, где конкретно ты себя низко оцениваешь? Возникает mm -hmm. вопрос. В чем конкретно твоя самооценка mm -hmm. ди -ди диссонирует с действительностью? Mm -hmm. вот. Поэтому mm -hmm. это, вот, вот, эта, вот эта формулировка, она уже говорит о деструктивном подходе. Mm -hmm. неп... mm -hmm. да, непродуктивном подходе человека к миру и к себе, и к тому, чего он в этом мире делает. <coughs> Что у вас происходит? Вам необходимо получить подтверждение или критику со стороны для того, чтобы вы поняли сами, стоит или не mm -hmm. стоит делать, И а поэтому вы предпочитаете вообще ничего не делать, когда в перспективе этого подтверждения или критики не, не подразумевается. Mm -hmm. Получается, вы слишком сильно социально ориентированы, ориентированы на социум, вам нужно mm -hmm. постоянно общество. На, конечно, да. На, да. на внешний мир. Да, когда вы э, в детстве получали слишком много критики, вы не знали, что вам еще сделать, чтобы вас похвалили. У вас это трансформировалось в такие мечты, вообще убежать, чтобы вообще людей не было ну, такое некое спокойствие. То есть не получать этой болезненной критики, потому что эта критика для вас значима была. Она стала для вас настолько значима, что лучше вообще пусть общество не будет. В итоге вы сами себя оценить не несостояние. Ну, в состоянии до да, определенных пределов, которых недостаточно. Поэтому на своей работе вы, подходя к, к посетителю, ожидаете от него большего, чем он вам может дать реально. Наверное, так. Или вы не согласитесь? То есть в рамках того общения, которое там подразумевается... Думаю, что вы правы, и хочу как-то... Какие действия мне предпринять, чтобы как-то не зависеть от э, социума? Вот, уже. Уже вижу конструктив. Во-первых, с этого момента, вы еще пока работаете на той работе, но вы не нашли, да? Правильно? Угу. Понять, что во-первых, на каждой новой работе вы будете склонны искать вот этих подтверждений, и вам будет трудно в каких-то моментах, когда этих подтверждений вы не будете замечать. Угу. На теперешней работе вам необходимо как-то замерять ваши ожидания. Вот пришел посетитель, у вас есть момент, там, какие-то секунды, чтобы понять, осмыслить себя. Вот сейчас я к нему подойду. А вы там подсаживаетесь сами или вас как-то выбирают? Нет, сами. Ага, то есть вы сами выбираете, пришел посетитель, и вы к нему подсаживаетесь. Угу. Ну, у вас есть вре время, какие-то мгновения, чтобы оценить, сколько вы сейчас ожидаете от этого посетителя? В плане, например, можно расписать это по нескольким шкалам. Например, добродушие, активность общения. Что еще можно измерить, субъективно измерить? Угу. Вы, вы сами что можете оценить в этом посетителе по отношению mm -hmm. к нам? Как вам это объяснить? У меня почему-то всегда э, негативное ожидание от людей, которые приходят. Чего именно вы ожидаете негативного от них? Ну, что он будет опять же скучный, mm -hmm. что я буду только вести беседу, а он, он будет только слушать. Обычно так и mm -hmm. происходит, да? Mm -hmm. Потому что uh -huh. не задают вопросов эти люди, которые приходят. Они не задают много вопросов. Они любят слушать в основном. Uh -huh. А я такой человек, что я не очень тоже-то разговорчивая. Uh -huh. Ну, я не заметила. Ну, может, на греческом это как-то меньше заметно, не знаю. Просто вот, опять же, это вопросы. Когда человек задает вопросы, это значит, что он интересуется, есть интерес, не так ли? Mm -hmm. Да. Если логически рассудить. Да. И к нам какие-то люди в магазин приходят, у которых нет интереса, mm -hmm. так сказать. То есть я только говорю, а оппонент только слушает и не задает никаких вопросов. У него такое небольшое уточнение, у него нет интереса к вам? Вот к вам лично у него интереса нет, так? Или у него нет вообще интересов никаких? Ну, возможно, лично ко мне нет интересов, потому что я не знаю, как общаются с другими девочками, mm -hmm. как общается этот человек с другими девочками. Mm -hmm. Я имею ввиду, у человека, который пришел к вам в магазин, mm -hmm. нет интереса конкретно к вам и девочкам или вообще по жизни нет интересов? И по жизни, вот, вот что мне не нравится, я уже интересуюсь, какие увлечения у человека, mm -hmm. нравится ли ему его работа, чем он занимается в свободное mm -hmm. время, как он проводит свой досуг, а, а здесь, в основном, досуг у них выйти выпить кофе, посмотреть телевизор и вот, вот такое вот животное времяпрепровождение. Да? Греки. Мало, здесь греки мало читают, вот сколько я общаюсь, они мало читают, мало чем интересуются, очень редко попадаются люди, которые любят, например, охоту, рыбалку, угу. читать у которых есть какие-то интересы, хобби. А с ними интереснее разговаривать. Да, с ними интереснее. То есть им есть что ответить. Ага. А с теми вот которые, как вы сказали, живут, проводят такое животное времяпрепровождение, <coughs> с ними сложнее разговаривать. Да. Вы задаете им, во им вопросы и что вы отвечаете и что, и что вы слышите в ответ на ваши вопросы? что вы получаете? У них, как сказать, нет интереса к развитию, нет увлечений. Они даже не знают, что ответить. Ага, я вот, вот. Взял, например, вопрос. Ну вот почему? Что тебе нравится? Ну, кофе пить нравится. Ну, может быть, нравится рыбалка, считать, писать, я там, не знаю. Нет, ничего не нравится. Телевизор смотреть, кофе пить. И вот такой вот. Нету тем для разговора. То есть нагрузка на вас падает э, введение беседы. Э, mm -hmm. Нагрузка вас, на вас падает такая, что вы просто вот не знаете. Вы должны все время заполнять вот эту пустоту при разговоре, что? да? Да. Да. Mm -hmm. А он ожидает mm -hmm. от вас, наверное, чисто телесных проявлений. Ему не надо с вами разговаривать. Действительно. Mm -hmm. Возможно, у него есть интересы. Просто ну, зачем ему с вами делиться? С такими, да, разговаривать трудно, действительно. На чем разговаривать? Почвы нет. Как вы выкручиваетесь из этих ситуаций? О, анекдотами. Ага, вы начинаете травить анекдоты. Анекдотами, да. То есть вы перестаете его спрашивать и начинаете просто говорить. Вопросы прекращаются с вашей стороны. Да или говорю о себе. Ага. Это проще. Ну, мне да? не нравится говорить о себе. Не нравится? Ну, нет, не нравится. Ну, чтобы заполнить опять эту пустоту, uh -huh. Все, вот, что, что в голову приходит, то и говорю. Uh -huh. То есть, конечно, проще разговаривать с собеседником, который отвечает и который больше говорит, и сам заполняет эту пустоту и беседу ведет. Правильно? Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Чтобы был с двух сторон. Слышно, слышно? Алло. Да, да. Слышно. Говорите, что вы там не договорили про приятно? Mm. Говорю, конечно, приятнее общаться с людьми, чтобы было двухстороннее движение. Oh. И с стороны со стороны бесед... собеседника. Mm -hmm. Значит, mm -hmm. если... Если представить себе, что ответственность за партнерское общение, ну, возьмем ситуацию между двумя людьми, да? Mm -hmm. вся, вся ответственность процентов На каждого вы предполагаете, что на каждого должно ложиться примерно по половине, по 50%. Может быть, вы еще предполагаете, что на мужчину должно ложиться чуть больше. Есть такое? Я предпочитаю равенство. Очень хорошо. Не больше, не меньше, а именно вот uh -huh. даешь берешь uh -huh. Если же человек э -э, складывает на вас всю ответственность, и вы, вам приходится травить анекдоты, там, ну, mm -hmm. что-то от себя тяжело. говорить. Вам тяжело. Uh -huh. Все равно, Конечно. что сесть на стул и разговаривать со стенкой. Где-то примерно так Вы же от стенки ничего не ожидаете. Вот попробуйте поговорить со стенкой. Понятное дело, что стенка вам не ответит. И по поупражняться с ней, например, в течение… В течение какого времени вы там общаетесь, я не знаю? В зависимости от ситуации. То есть, если угощает стаканом, то сидим, минут 20-30. А стакан – это обязательный атрибут общения То есть, вам без выпивки там никак невозможно? А, ну, вы да, писали, что возможно. вы заказываете, чтобы вам приносили воду, да? Бывает? Да, ну, бывает, если успеваю сказать. Понятно. А нельзя так? Вы же в одном, постоянно в одном и том же учреждении там работаете, что там, магазин или кафе. Нельзя предупредить, чтобы вам всегда только воду приносили? Можно. Можно, но клиенты иногда... Увидят, что наливают воду и хотят, не хотят, чтобы пила девушка воду. Не хотят платить за воду. Угу. Понятно. Ну вот смотрите. Понятное дело, что когда ответственность за общение распределяется неравномерно и основная нагрузка ложится на вас, вам просто тяжелее. Угу. Да, потому что вы ведете. Вы, вы чувствуете ответственность за это общение, вы поставлены в рамки этого общения, когда вы вынуждены общаться с этим человеком. То есть вы там на работе находитесь. Mm -hmm. Правильно? Вот. Yeah. Для этого, во-первых, можно разработать какие-нибудь алгоритмы. Алгоритмы такого общения. Heelena. Да. Не слышно меня? Пропало. Слышно, слышно. Yeah. No, Зато я их и свое слышу. Да-да. Yeah. Yeah. Yeah. Сейчас слышно? <coughs> Да. Вот. Про алгоритмы слышали? Да, да. Вот. Можно разработать алгоритмы общения. Э -э определенный набор байк каких-нибудь, которые у вас есть, да? да? У вас они, наверное, уже есть, разработаны в процессе этой работы. Вы что, наверное, не первый месяц работаете. Во-вторых, да -да. сразу с первых минут общения, наверное, оценивать, на что способен этот вот конкретно этот посетитель. И сколько процентов вы можете от него получить. Ведь, наверное, там не бывает так, чтобы либо вы получаете от него 50 процентов, либо вообще ноль. Наверное, есть такие промежуточные посетители, да? Бывает такое? Что вы имеете в виду, когда говорите про промежуточные Ну, например, посетители? например, либо это, либо это 50 на 50. То есть вы mm -hmm. сколько отдаете, столько и получаете, и у вас получается очень интересный собеседник, вам с ним интересно общаться, вы получаете ровно столько, сколько отдаете. Mm -hmm. Либо как вот мы сейчас… Либо стенка. Либо стенка, да, которая ноль. А бывает такое, что отдают хотя бы на 20, на 30 процентов. Сейчас да, есть Во. такие, которые на 20 процентов, на 30, mm -hmm. есть такие случаи. И с ними попроще, чем с теми, которые совсем стенка. Да, да, да. Угу. Конечно, их можно, их можно разогреть и поднять и до 50%, и до 60%. Угу. О, то есть вы даже умеете разогревать и поднимать? Да. Уровень <с этот. Что вы чувствуете, если, ну так вот, если сейчас... Во-первых, вы это не отслеживали, так? То есть вы не, как сказать, не отдавали себе отчета, что вот эта стенка, вот эта, грубо говоря, сразу способен общаться на на свою половину. Отдавала. Отдавали себе отчет в этом? Да. То есть вы оценивали как-то этих посетителей во время mm -hmm. первых минут общения, да? 20, а именно. Пять uh -huh. минут мне хватало, чтобы понять, что это за человек. Uh -huh. <coughs> Очень хорошо. А какие ваши действия были, когда вы понимаете, что стенка? Вы пытаетесь его раскрутить? Да, я пытаюсь его вывести на беседу. Uh -huh. Уже есть определённые вопросы. Uh -huh. У вас уже есть определенные методы, да? Вопросы идут. Uh -huh, uh -huh. Он на них отвечает, потом вопросы заканчиваются. Uh -huh. Вот, начинаются анекдоты. Uh -huh. Это если он вот. не разогревается? Если он, да. И если уже после анекдотов он не разогревается, я просто встаю и ухожу. О как! А вы вправе встать и уйти, Нет. да? Помнится. Да? Что? Вы просто можете там встать и уйти, действительно, это вам. Вас никто за это не отругает там на этой работе. Нет. Ну, конечно, при Ну, красиво уйти. Угу. Как бы, между Сказать... прочим. Что? Как бы, между прочим. Угу. Угу. Смотрите. Возможно ли вести какую-нибудь базу статистику? В смысле? Значит, каждый вечер или там каждую ночь вы там ночью работаете, да? У да, вас да. есть определенное количество собеседников, которые вам там попадаются. Да? Вы говорите, что такие, которые наполовину берут ответственность за общение, инициативу в общении, их, они попадаются редко. Угу. На самом деле это в жизни так. И вот с ними в общении вы чувствуете себя спокойнее, удовлетвореннее этим процессом общения, так? Mm -hmm. И он сам уже вам подтверждает вашу состоятельность. Mm -hmm. Когда же вы попадаете э, в общение, грубо говоря, со стенкой, mm -hmm. у вас зреет чувство вашей несостоятельности. Если, особенно yeah. если вы не можете его разогреть, да? Mm -hmm. вот. Но дело в том, что Каждом, с каждым новым собеседником вы как будто бы вот снова начинаете пытаться, и вы не помните результатов ваших прошлых. Прошло общение, прошел результат. Заведите дневник. Можете это, кстати, <связано> делать у меня на форуме там же, в той же теме. Что я вам предлагаю? А, до сих пор для вас значимым подтверждением полезности ваших каких-то действий служила реакция других людей. Так понятно? Mm -hmm. Сформулировала? Да, yeah, yeah. вот. То есть ваша социальная ориентированность, она была почти абсолютно. Для того, чтобы понять, для того, чтобы начать искать себя, вопрос «я хочу найти себя», он слишком глобальный для вас, вам нужно начать с малого. Для того, чтобы mm. этот процесс вообще начать, нужно научиться выводить Ваши внутренние оценки Которые у вас все-таки происходят где-то как-то Вовне, чтобы вы их видели Вы не видите, как вы себя сами оцениваете угу. Вы часто не можете сами себя оценить Где я была молодец, а где не очень Вам для этого нужно подтверждение со стороны Для того, чтобы эту оценку понять Свою собственную Нужно ее вывести наружу это обычно делается очень просто при помощи различных дневников. И в этих дневниках фиксируются наши с вами практические действия. К примеру, как я вижу это касательно вашей работы. Пока вы работаете на этой работе, вы можете использовать ее, чтобы начать трудиться вот над этим самым оцениванием себя. К примеру, вот что я вам предлагаю. Каждый рабочий день вам попадает несколько клиентов для общения. Ну, я не знаю, как их называть, клиентами, партнерами, посетителями. Так? Mm -hmm. С первых минут вы приблизительно понимаете, сколько, какую долю инициативу он берет, он может взять и берет на себя. Так? Mm -hmm. Вот. Зафиксируйте эту долю где-нибудь у себя, ну, не знаю, заведите маленький блокнотик. Или это может быть там в телефоне, где это может быть. Начальный mm -hmm. уровень. Из этого начального уровня вы уже ожидаете от него в дальнейшем какого-то развития. Или не ожидаете, например. Если вы видите вначале, что он способен вам отдать половину, пишите 50. Mm -hmm. Условно, название этого клиента. Вы, наверное, имени не знаете. Ну, какой-нибудь номер, там, я не знаю, заведите какую-нибудь базу. Далее, вы с ним общаетесь, <coughs> вы пытаетесь его раскрутить на общение раскрутить на инициативу, на отдачу. И он дальше либо раскручивается, либо не раскручивается, либо раскручивается на определенную долю. Так? Да. Вот. По завершении общения ставите другую оценку. Может быть, она будет такая же, если он взял и начал на 50, может быть, и вы и закончили на 50. Все очень хорошо. Если он начал на нуле, вы сначала поставили ему 0, то... У вас, у вас, может быть, там спортивный интерес проснется раскрутить его. <соединяющие> в конце вы даете оценку, насколько он взял на себя инициативы или не взял. Если она поднялась, отлично, вы это субъективная ваша оценка. Как вы где-то примерно оцениваете, насколько меньше половины. Может быть, он у вас и до половины возрастет. <соединяющие> Фиксируйте это где-нибудь у себя в блокнотике или в телефоне. Дата. Номер или там имя условно, название, начало mm -hmm. общения, завершение общения. Или, возможно, может быть, еще можно фиксировать цифру в середине общения. Mm -hmm. вот. Если вы продвинетесь дальше и будете записывать наиболее эффективные ваши вопросы и какие-то посылы, которые вы обращали к посетителю, может быть, есть какие-то определенные вопросы, которые действуют на большинство, да, и большинство раскручивается с них. Mm -hmm. Вы впоследствии можете эти вопросы разрабатывать дальше, но это, ну, пока я вам предлагаю просто фиксировать цифры, дата, номер или там название этого клиента или имя, если вы с ним знакомитесь, и цифры начала, конец, можно еще в середине там отметить вот это вот завершение. Для чего это делается? Через какое-то время, если вы будете вести это регулярно, mm -hmm. вы сами можете подсчитать, сделать статистику такую сколько клиентов вам попалось, на каком уровне, и как вы их смогли продвинуть, потому что их продвижение вот, по возрастающему… Ну, а это ваша заслуга. А? Да, это ваша это... заслуга. Если к вам попался уже 50-процентный, вашей заслуги тут нет. Вам просто mm -hmm. удобно с ним общаться. Он взял на себя половину сам, mm -hmm. сразу, mm -hmm. а вот те, с которыми вам скучно, они вам подтверждения не дают, и вы сами себя потом бичуете сами собой не удовлетворены. На самом деле, да. если вы подняли, если вы затратили усилия, труд, чтобы его раскрутить на общение, это ваша заслуга. Но вы ее обесцениваете, потому что вы ее не видите. Вы просто устали с ним разговаривать, потому что он не взял на себя труд. Задание понятно? Да, да понятно. Вот. И тогда, когда вы зафиксируете это сразу сами, будете это видеть глазами, своими глазками. Вы по прошествии некоторого времени, ну, правда, я там не знаю, насколько это будет вам удобно, если вы принимаете стакан за стаканом. Может быть, это уже просто на определенном этапе уже потеряет, расплывутся эти циферки. Ну, хотя бы постольку-поскольку, пока вы можете, да. Я не знаю, ищите средства как-то. Вы пьете, на самом деле. Знаете, почему? Потому что... Алкоголь, он снимает социальные… Слышно меня сейчас? Вот. В общем, это задание заключается в том, чтобы вы выявили свои достижения для себя перед своими глазами, чтобы вы их сами увидели. До сих пор вы их не видите и не желаете видеть, потому что вам нужна оценка со стороны, нужна реакция со стороны. Понятно да. задание? К чему да. оно дается? Понятно. Вот. По поводу стаканов и ваших способностей. А, да, и вот по поводу стаканов хотела сказать, что алкоголь, он снимает социальные запреты, социальные тормоза, внутренние социальные тормоза, которые пришли к нам с воспитанием, усвоены нами в результате воспитания нашими родителями или теми лицами, которые исполняли эту роль, и воспитателями, и учителями в школе. Вот Эти социальные установки, они часто настолько жесткие, что... Ну, сложно с ними жить. Критикующий, внутренний критикан включается. Угу. Вот. Поэтому алкоголь, он, вот, вот то, что вы мне рассказывали, что после того, как вы выпьете, да, вы после этого чувствуете себя очень хорошо, весело, приятно вам общаться и все такое. Почему? Потому что... Алло! Да-да-да. <с ideology> да. <с digest> да, на чем остановились, меня слышали. Uh... А насчет, а, а, как, их, как их называют? Социальные установки. Социальные. Uh <-huh>. uh -huh. Да, вы их выключаете на время, и вам потом некоторое время очень хорошо и весело. Uh -huh. легче. Да, вам легче, потому что вы отключили, и некоторое время там на утро вы еще чувствуете их отключенными. Вам все можно, грубо говоря. <Im> вот. Вот сейчас я хочу, чтобы вы повторили, как вы поняли задание, которое я вам дала, чтобы услышать, что вы его действительно правильно поняли. И после этого mm -hmm. начнем... Вы начнете уже работать по этому заданию, потом будете писать мне в своей же теме, что получилось, не получилось, как получилось, какие мысли посещают во время исполнения, трудно, не трудно, что получается, не получается и так далее. Рассказывайте, как поняли. Значит, я должна зафиксировать э, клиента, угу. на сколько процентов э, он вкладывается в беседу. Первая дату вы фиксируете. Обязательно, чтобы вам видеть вообще, когда это началось и, и как это продвигается. И когда это закончится. Я думаю, что потом это вы просто научитесь это видеть. И начало беседы, и конец. Это отмечать? Да. А что именно фиксирует? Отмечать... Как это сказать-то сейчас сформулирую правильно? Его вклад uh -huh. в нашу беседу. Uh -huh. uh -huh. вот. сколько продуктивно она прошла, беседа? В начале его вклад, его готовность вложить, мы оцениваем, да? И, и, конец. и, и в конце. И конец. Да, середину и конец. Можете середину отмечать. И вы будете видеть, что на самом деле, если процент возрастает то это чей вклад уже? Чья работа? Моя. Правильно. Вот. И можно самой себе сказать, о, какая я молодец, если клиент вырос в процессе общения. Правильно? Правильно. Правильно. можете если, если поделитесь с другими девочками, вдруг у кого-то такие же примерно сложности, как у вас, можно устроить соревновательный процесс. У кого больше, лучше. Но тут насчет соревновательного процесса будет не очень объективно, потому что каждая будет, если это уже возникает соревнование, каждая будет неосознанно свои оценки завышать. Угу. На самом деле, чтобы включить соревнование, нужно, чтобы это оценивал кто-то со стороны. Вот, угу. Поэтому это задание только для вас. А если кто-то еще захочет, с кем-то вы поделитесь, то. Вот как раз соревноваться не нужно. Это только для себя. Потому что оценка субъективная. Угу. Вы оцениваете собственные ощущения, сколько вам отдали. Сколько... Не сколько вы дали. Ну, понятно, что остальные проценты это ваша доля. Вы оцениваете вклад клиента, вклад, вклад собеседника в ваше общение. Угу. Вот. Пока так. Начнем с этого. А вот насчет социальных. О, социальных как это сказать социальных рамок, вы mm, говорили? Установки, тормоза социальные. Mm, а есть какой-нибудь другой способ от них избавиться как-то? А от них не надо избавляться, они, они нужны. Но у вас они слишком ну, жесткие. Ну, как-то да? ослаб... тогда, что ли. Чтобы их ослабить, что? надо, себя, надо себя саму осознавать, осмысливать вообще, что я делаю, правильно я делаю или неправильно. Если у вас это разболтано, и вы попросту не можете понять, где вы делаете правильно, что вы вкладываете, что вы получаете, то mm -hmm. в качестве рамок у вас работают усвоенные ваши социальные установки. Вот это все неправильно и все. Mm -hmm. вот. Ну, я немножко абстрактна, потому что так вот конкретно Социальные стандарты, социальные установки есть в каждом человеке. И каждый человек знает, что выходя на улицу, он Не должен слышно. одеться. Не слышно? Сейчас слышно? Я поболтала. Да-да. Сейчас слышно, да? Да, да, слышно. Социальные стандарты, слышно. социальные установки усваивает каждый человек в процессе воспитания, чтобы просто не ходить по улицам голым, не, а, бить, ну, не вот... бить других людей. Да? То есть это вот, вот это и есть социальные нормы поведения в обществе. Угу. Вот. Но кроме этого, включаются еще индивидуальные какие-то э, внутренние ваши способы вашего собственного, это называется рефлексия. А да? как, как, как, как я действительно делаю, действительно, а правильно ли это? Способность mm -hmm. оценить свои действия самому с учетом этих социальных установок. Вот. Если я подхожу и общаюсь вот с этим вот посетителем, правильно или неправильно я делаю. Если мне трудно, mm -hmm. если он не отдает, mm -hmm. я плохая. Вот это то, что где-то происходит, наверное, с вами на, на не вполне осмысленном уровне. Вот, алло, Меня не слышно, слышно? Да, да. Вот. И вас это напрягает. Вы это воспринимаете как, как неприятие себя лично, если ваш, если ваш, собеседник не отдает вам, он вас не принимает. Вы ему, вы говорили мне, я его неинтересна. Mm -hmm. Вы, вы принимаете, это на свой счет. Хотя на самом деле тут же рассказываете, что на самом деле они ведут такое существование, такой образ жизни, что им вообще ничего не интересно. И вы тут ни при чем. Вот. Но вы склонны считать, что раз с вами не разговаривают, значит, вы неинтересны. Вас игнорируют. Угу. Вот. Так что социальные установки нужны, но у вас они... Ну, как будто вы их настолько усвоили в таком жестком формате, что вам они... Где-то где мешают. Плюс к тому, вы не можете, вы не, вы не очень, у вас, как сказать, <как> несколько заниженная способность к рефлексии. Вы не вполне отдаете себе отчет, где и на каком уровне вы совершили то или иное действие. Насколько оно было полезным или не полезным, продуктивным, непродуктивным. Так, вот так я вам скажу по поводу социальных установок. Не надо от них избавляться, они нужны, нужно просто учиться еще самой себя оценивать трезво и внимательно. Вот с этого дневника учета ваших посетителей и общения с ними мы и начнем. А это можно перенести и на другие сферы жизни? Конечно. Фитация. Конечно, я обычно даю задание, исходя из того, что клиент имеет. Вот что вы имеете? Вы имеете эту работу, вы пока не нашли другую. Да? У -у gerçekten. Я не могу вам дать задание, которое будет совершенно оторвано от вашей реальности. Я вот вас послушала, М story. да, вот вы сейчас вот разостали объявление, ищите работу там-то, там-то. <blazy�aucoup> Если это какие-нибудь там, не знаю, эриксонистские гипнозы, они вам дадут задания э... <ку> <Kem> <Moscow> <При projected Dennis> или НЛП, оторваны от вашей реальности. Вы их будете со стенкой там упражняться, разговаривать. Но это, но это мало принесет вашу практическую деятельность, потому что это со стенкой. Ну, есть такие, например, есть такой метод проговаривания, если значит, считается, что можно вылечить трудности в общении, поставив перед собой пустой стул, сев на другой стул напротив этого стула, и проговаривая, значит, с этим человеком, воображаемым что-то. Вот. На самом деле, потом, потренировавшись, выходишь с человеком и нифига не можешь все равно, потому что перед тобой уже не стул, а чужой, а другой человек реальный. Так можно разработать, я не знаю, интервью, какой-нибудь, последовательность вопросов, но не страх общения, mm -hmm. к примеру. Вот. Я предпочитаю, что нужно упражняться на том материале, который мы имеем. Вот мы имеем вашу работу. Вы mm -hmm. пока ищете другую, но пока еще не, не нашли. Найдете другую, возьмете то, что вы приобрели в процессе каких-то вот уже упражнений здесь, и будете применять там, в других сферах, вы можете это применять. Модифицировать. Вы потом научитесь со временем модифицировать. Создавать самой себе упражнения, да? Какие-то. Mm -hmm. С соседями, там, я не знаю, с кем вы еще. Вы говорите, что с соседями не очень общаетесь. Mm -hmm. Если это вы... Да? Слушаю. Не тянет меня на общение. Не тянет вас на общение, да? Потому что вы вкладываетесь по полной на работе. Конечно, не тянет. Вы mm -hmm. там на, на работе уже наобщались с, с такими, которые просто принимают. Ну да, конечно, не тянет, у вас нет и алгоритма этого общения, вам нужно выстраивать, вам нужно там на работе выстраивать разговор, как я поняла, да, у -у -у. самой отвечать за этот разговор, да? У -у -у. И плюс к этому, да, и плюс к этому вы совершенно не отдаете себе отчет, сколько вы туда вложили. Да. Меня не приняли, ну, да, я неинтересна, приняли. вот, да. Uh -huh. раз, со мной, раз со мной так плохо общались, значит, это я неинтересна. Да нет. И выходя с работы, вы еще страдаете, что меня чуть чуть не тянет на общение. Ну да. Как -то в том анекдоте, знаете, про, про проститутку, которая попала на пляж, к ней подходит ну, такой старый бородатый анекдот. Не слышали? Uh -uh. Проститутка попала на пляж, к ней подходит там мужик и говорит, девушка, девушка что-то начинает заигрывать, а она его посылает. Он ну, говорит, девушка, ну что ж вы так, ну вот вы представьте себе, я вот, вот работаю проституткой, приехала сюда отдохнуть, а тут вокруг станки, станки, станки. Я не помню, как, когда словно этот анекдот. Может быть, какой-нибудь слесарь к ней подошел, у которого станки, она у него спросила, что он слез, у него станки, что он отдыхать туда приехал. Она говорит, я тоже приехала отдыхать, вот приехала, а тут станки, станки, я отдыхать приехала. Вот. у вас примерно где-то то же самое. Вы там наобщались, вот, конечно, выходите, уже там общение для вас это станки. Дела... То есть э, переносим работу в жизнь. Ну, э, так... см... нет, вы, вы ее как раз не переносите. Я сейчас пытаюсь вас направить на пробуждение интересов в рамках вашей работы. То прибуждение интереса к себе, к своим собственным достижениям, да? Вот пусть, да, у вас такая работа, вот мы ее имеем, все, я не могу сейчас взять и поменять вашу работу, если даже она вам там не нравится, да? вот. На этой почве нужно создавать для себя интерес. В чем? Интерес, к, интерес, прежде всего, к самой себе, к своим собственным достижениям. Путем наблюдения и фиксирования этих наблюдений. Конкретно по каждому случаю. Пришел клиент, Отдает на 50%, мы оба молодцы. Пришел клиент, стенка нас на 0%. Я его раскрутила на 20, на 10, на 20, на 15%, там, на 30, на 50%. Я молодец. А если а, не раскрутила. А если не раскрутила, ну не раскрутила, не, не удалось. А потом мы для этого и фиксируем всех. Если mm -hmm. не раскрутила, так и пишем. 0 пришел, 0 ушел. А я красиво ушла. Где-то так у вас, да? Главное уйти красиво. Можно пометить, насколько я красиво ушла, и поставить себе по десятибалльной, по пятибалльной шкале. Уход. Уход, да, ну а почему, если у вас это тоже в умение вкладывается? Это же умение, надо уйти красиво, правильно? Вот. Я вот, например, вот так вот себе так представила, а как это так уйти красиво? даже надо уметь наверное тоже это умение да конечно Оценитесь. потому что да. очень влияет первое впечатление и последнее конечно как встречаешь и как продолжаешь угу. правильно все потому что у, у вас уйти красиво значит это тоже инструмент оцените его тоже туда да он пришел ноль ушел ноль но я зато ушла красиво вот, а потом будем наблюдать это. Вы там, примерно, в каком режиме работаете? Каждую ночь или ночь через ночь? — Не, каждую ночь. В воскресенье только выходной. — А, ну отлично. У нас, у нас, наверное, есть целая неделя. Вот вы неделю наблюдаете. Можете это фиксировать там на форуме. Мне будет интересно. Вот. Нумеруйте этих посетителей как-то, я не знаю, называйте, если там... Ну, имен лучше не надо, наверное, хотя греческие имена там на русском форуме ничего не скажут. Не вот. И потом посмотрим, сколько вы смогли раскрутить, насколько... Это тоже можно целую статистику, целое исследование сделать для не себя. Можно. Да. И увидеть, насколько вы продуктивны на этой работе. А если вы продуктивны на этой работе имеете определенные навыки в общении, в коммуникации, вы же, наверное, ищете работу тоже, связанную с, там, не знаю, с каким-то контактом с людьми? Или что вы ищете? Да. Вот, да, вот э, какую-нибудь кафетерию, чтобы… не кафетерию, как это сказать по-русски, но ну, как ресторанчик, чтобы mm -hmm. серверить людей. Mm -hmm. э... Но там будет то же самое у вас начнется. Вы точно так же будете страдать, что у вас там что-то не замечают, что к вам как-то не так относятся. А на самом деле э -э вам нужно оценивать прежде всего саму себя. Как и где вы успешны. <coughs> Научиться этого, это, этому. Исходя из того, что вы получаете от окружающих, конечно. На, этой, на этом основываемся. Это принимаем, получаем. Но и учимся при этом еще адекватно оценивать себя. Адекватно. Не ни ниже, не ни выше, адекватно. Mm -hmm. Оценивать свои... Э -э усилия, насколько они были продуктивны, вот, исходя из того, что нам внешняя среда дала. Вот так. То есть, от этого даже и работа зависит. Ну, То есть, если я сейчас уйду на новое место работы, я опять не буду себя чувствовать удовлетворенный Ну, почему я, я не могу вам так сказать, что вы не будете, может, как раз будете чувствовать себя удовлетворенной, но я, я говорила о другом. Я говорила о том, что если вы сейчас научитесь, начнёте обучаться. Рефлексии. Способности саму себя оценивать. А? Не слышу. Хочу, да. Да. Вот. Ну, То. да. Да все это до рефлекса, чтобы. Не, на э, э, э, рефлексия это не от рефлексии, это другое слово совсем. Рефлексия это способность понимать, насколько я э, сделал ту или другую, насколько верно, насколько правильно, насколько сильно, слабо и так далее. Это да, способность оглядываться на себя, на свои, на свои эмоции в том числе, насколько я переживаю то или это, да? Это да, способность оценивать свои, свои качества, свои явления происходящие внутри меня. <coughs> вот эта рефлексия – это не рефлекс. И мы И... сейчас не доводим ничего до рефлекса, ни в коем ага. случае. Это не... Мы сейчас обучаемся само себя оценивать, оценивать свой вклад, свои возможности, свой труд. И для чего этого? Для того, чтобы на следующей работе вам было проще приспособиться, адаптироваться и проще понимать, на что вы способны, сколько вы вкладываете, сколько вы можете получить реально, сколько вы ожидали. А? Оценивать свой труд. Ну да, в том числе и в общении. И соотносить, соотносить свои ожидания от остальных людей, от других людей, от посетителей и так далее, от начальников, от сотрудников соотносить эти ожидания с тем, что они вам реально могут дать. Угу. Ведь Когда приходит клиент на ноль, вы от него подспудно ожидаете, что он вас примет, потому что вы такая вот интересная сама по себе. Должна быть, подразумевается. А если он вас не принял, значит это я плохая, я неинтересная. Вот. Вы все перекладываете вот это на себя. А надо, надо соразмерить. Он меня не принял не потому, что я неинтересная, а все в совокупности. Стенка. Да, он, во-первых, сам привык к такой жизни, он ожидал от меня, возможно, там каких-то телесных проявлений, да, что я с ним пойду куда-нибудь в кусты, еще куда-нибудь, не знаю, куда они могут увезти. Вот. У него тоже есть определенный уровень ожиданий к вам. Он пришел со своими ожиданиями, вы со своими, вы ожидания друг друга не удовлетворили, но не судьба. Что сделаешь? Вот. Страдать от этого не стоит. Нужно научиться от этого не страдать. Вот угу. как-то так. Не путаем рефлексию с рефлексом. Почитайте в, в Гугле, что, такое, рефлекс... да. что угу. такое рефлексия, да, чтобы вам понимать, о чем я говорю. Угу. Вот. То я сказала слово, термин. А вы уже подумали про что-то другое. Угу. Вот. Начнем, наверное, вот эти записи, чтобы, во-первых, вам станет проще, вы будете видеть и понимать. Что вы действительно складываете и что вы получаете, да? Угу. Я думаю, что вы будете меньше страдать от этого просто. Потому что это не будет отдача впустую. В от этой отдаче будете видеть подтверждение, которые будете, ну, вот с помощью этих записей, вы себе будете организовывать эту отдачу. Не ожидая ее полностью от тех людей. Вот. Во-вторых, вы начнете сами себя осознавать, сколько вы можете вложить, сколько вы можете получить. Вот. — А вот как это вам отписываться, раз в неделю или каждый да день? — хоть каждый как день, вам как удобно? вам удобно, так, в общем-то, и можете отписываться. Только вы там не ожидайте, что я буду там отвечать, потому что я <laughs> и там, и там, и там, и швец, и жнец, и надо день грец. Я просто не успеваю часто отвечать. Вот. Поэтому отписываться вы можете хоть каждый день, если вам удобно. Mm -hmm. вот. Я гляжу, смотрю, просто отвечать не успеваю часто. А так я смотрю регулярно, просматриваю свежие, что там ответили. К сожалению, мне пока не наладить так режим ответов, чтобы успевать в тот же день. Но я стремлюсь к совершенству тоже. Как и вы все. Вот. Есть еще какие-то вопросы? Вот насчет алкоголя. Угу. То есть... Есть какая-то вот определенная причина, почему меня тянет пить? То, чтобы там причина, так скажем, абстрактно. У вас так сложилось, ваше внутреннее вот это вот, вот то, что я про социальные установки говорила, плюс привычка, mm -hmm. плюс работа ваша предполагает, что вы выпиваете, правильно? Mm -hmm. вот. То есть я вообще днем, mm -hmm. вот в чем интерес, днем меня не тянет на алкоголь. А именно на работе меня тянет выпить. Во-первых, напряжение ваше, которое из-за общения. Вы там пытаетесь общаться, пытаетесь как-то представиться. Вам не отвечают. У вас возникает внутреннее напряжение по схеме. Раз он меня не принял, раз он я ему неинтересна, значит, я плохая. Надо это дело запить. Потому что просто тяжело. Тяжело понимать, что я неинтересна, я плохая, я где-то там неуспешна. Во-вторых хочется снять вот эти социальные, вот эту социальную внутреннюю критику. это то же самое. Это даже не во-вторых, а то же самое. Поэтому и тянет. Я, я не могу это у вас отключить сейчас. Это если вы уже понимаете, что это у вас зависимость, какая-то, что это каждую ночь происходит, да, то ну да. нету таких волшебных таблеток и рецептов, какую-нибудь капсулу зашить. Тем более ваша работа предполагает. Да, конечно, нужно искать другую работу, в которой не надо будет вынуждено пить. Сейчас, вот, насколько я услышала, вы пьете вынуждено. Mm -hmm. Потому что некоторые посетители, как вы говорите, им не нравится, что вы заказываете воду, им подавать, чтобы вы тоже чего-нибудь там хряпнули. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. <coughs> вот. Поэтому я вот сейчас вот, я не знаю, что вам придумать, чтобы вам там не пить совсем. Ну, хотя бы, чтобы как-то уменьшить количество. Потому что я, как это вам объяснить, а, у меня или все, или ничего. Uh -huh. То есть, или, или я пью, то есть, один стакан, два, три, четыре, пять, или я не пью вообще. Uh -huh. То есть, я не могу выпивать, чтобы так, Чуть -чуть. Ну, чтобы было То есть, вам, сл вам сложно остановиться, да? Да, да, да. Да. да. То есть, я, я заметила за собой, что до некоторых до какого-то стакана я нормальная. Uh -huh. А вот, например, после третьего... Нет, не после третьего. Смотря опять же, что я пью. Если я пью водку, uh -huh. то после третьего или четвертого стакана меня тянет выпить еще. А вы там водку стаканами, что ли, пьете? Сильно. Я как это сугубо не пьющий человек, но знающий я как-то вот, мне, мне это как сложно представить. Стакан это сколько? А, ну, в зависимости. Он, мы можем выпить от магазина два стакана водки. Вот, а когда наливают клиент, то пьем стопарик. Угу. Вот, то есть маленький стаканчик. Как угу. это, рюмочку, ну, вот вот, это. рюмочку. Вот. И когда заканчивается, водка пьем вино. А, то шоу. есть еще и с понижением градуса, да? Угу. Ну, замечательно вообще. Просто у вас там такой режим. Интересный. Неудивительно. Что делать для того, чтобы не пить? Чтобы хотя бы уменьшить, количество. Чтобы хотя бы уменьшить, помните, что вам нужно цифры фиксировать. Для вас это сейчас главное. Я думаю, что, что после определенного стакана, вы, наверное, понимаете, что после определенного стакана вам будет уже не до цифр, наверное, ну, я так предполагаю, да? Вы сейчас сконцентрируетесь на том, что вам необходимо выполнять мое задание, необходимо записывать, фиксировать цифры. И вам необходимо, наверное, остановиться на том пороге, не допуская до того, через который вы уже, когда перескакиваете, вы уже не можете остановиться. Угу. Ради, ради того, чтобы отмечать, вам же интересно отмечать, действительно, а как вы там? Успели, не успели? Вот. Да. Можно потом еще и проанализировать следующие. Например, а, ну вы на следующий день все помните, я думаю. Да, Хотя бы сколько да. было посетителей, сколько было собеседников. К примеру, да, да. отметили вы, к примеру, там двоих-троих собеседников по всем правилам, которые мы вот сейчас вот с вами сформулировали. Потом ваши стаканы перешли ту, тот порог, когда вам уже не остановиться, да, и mm -hmm. уже пошло-поехало. На следующий день, просыпаясь там после работы, вы вспоминаете, сколько было вообще всего клиентов, этих посетителей. Mm -hmm. Смотрите, записано у вас трое, но было потом еще пятеро, с которыми вы там пообщались, которых вы уже записать не смогли. Mm -hmm. Вот. Это тоже можно зафиксировать, просто можно потом цифры сказать. Троих записала, пятерых, пятерых не записала. Вот. Mm -hmm. В следующий раз постараюсь. То есть это можно там 3,5% это сколько получается? 40% записала, 60% не записала, да, где-то так. В Следующую смену попытаюсь сказать себе, попытаюсь записать, успеть больше. Mm -hmm. Угу. Вот. Mm -hmm. то есть mm -hmm. До того порога, пока я там не напьюсь совсем и не стану способна записывать все. Я попытаюсь записать больше, успеть их, большую долю посетителей. Ну, я не думаю, что ну то есть я вбиваю, так, конечно, поросячий визгу. Держу. То есть у меня есть этот контроль. Даже mm -hmm. когда я могу напиться, все равно у меня контроль есть. Ну, то есть вы и записывать контроль... сможете в этом состоянии, да? Да. Ну тогда да. не знаю, как вам тут. До да, визга, конечно, было бы, наверное, проще. Ну вот, честно, не знаю, как вам сейчас. На самом деле, корни я вам уже объяснила. Это вот этот социальный диссонанс между, между ожиданиями. То есть ваши ожидания от окружающего мира и ваши социальные установки, они все только давят на вас. И плюс еще и у вас еще и работа такая, которая позволяет. Тут, тут, тут никакой, никакой рекомендации отдельной я вам сейчас не дам просто. Никак. Просто Получить. стараться, просто стараться не пить. Вот. Стараться заказывать. Об, обманывать клиентов. Э, пить воду. Вот. Можно еще пометить. Этого удалось обмануть. Вот этого тоже удалось обмануть. Ну, в смысле обмануть. Они же хотят, чтобы вы выпивали, да? Вы сейчас находитесь в постоянной такой работе, которую можно сравнить с работой Деда Мороза на дом. Я слышала, которые... Когда ходят по домам, все семьи, приглашая к деткам Деда Мороза, они пытаются потом Деда Мороза со Снегурочкой угостить. Наверное, так. Ну, я слышала, что так бывает. И потом Дед Мороз уже где-то ближе к концу смены. Уже, уже не Дед Мороз.